Самые хорошие родители – это те, которые дают ребенку свободу и дают возможность ему попробовать все. Хочет ли он рисовать, хочет ли он танцевать, хочет ли он… Э, ну, они сейчас все, на самом деле, одного хотят. Хотят сидеть у, с гаджетами. То вот, есть давать им да. сидеть с гаджетами? С гаджетами, наверное, тоже можно давать сидеть, потому что вот это есть семьи, где вообще не дают детям смотреть телевизор, не дают подходить к компьютерам, к айпадам и так далее, к айфонам. Я надеюсь, он ни разу не пожалел об этом. Это тоже неправильно, потому что сегодня уже эта жизнь невозможна. Это мы знаем по себе. Я уже, насколько я понимаю, дедушка, но, но как, как, как это без того, чтобы чего-то не посмотреть, чего-то не... Э, Во-первых, это удобно, в первую очередь, э, потому что раньше для того, чтобы что-то узнать, заказать, э, изучить... Я тратил намного больше времени, чем сейчас. Сейчас нажал две кнопки, и тут же переходишь к делу. Вот. Поэтому, безусловно, это все атрибутика сегодняшнего и, безусловно, еще больше завтрашнего дня. То есть это экономия времени. Экономия и времени Да, вот информации сейчас. Да, да. да, здесь и сейчас. А что касается воспитания, то самое главное, это давать ребенку свободу. И единственное, что нужно контролировать, чтобы ребенок не занимался глупостями, бессмысленной тратой времени. Вот это самое важное. А, и надо абсолютно так же, как еда. Для того, чтобы понять, что тебе нравится, тебе нужно дать попробовать. Вот. Или так же, как игра. Чтобы ты понимал, какая игра тебя интересует. Кого-то интересует баскетбол, кого-то футбол, кого-то бильярд, кого-то, я не знаю, там стрельба из лука и так далее, и так далее. Что думаешь, какие мысли? Насколько учитель важен? Ведь можно же пройти мимо какого-то любимого дела, если учитель э, этого занятия дает... Э, он непрофессиональный, и до этого неинтересно. А можно полюбить какое-то дело, если учитель выкладывается и сам любит то, что он делает, и вкладывает эту любовь в своих учеников. Может быть, у вас был такой учитель, который... Я думаю, что у всех нормальных людей, а -а -а. если мы говорим об успешных людях, а -а -а. у них у всех были любимые учителя, и были первые учителя, и были вторые, были третьи. Я никогда не забуду Нину Рафаиловну свою, которая меня учила, извините, с 60 -го года по 64-й, с 1 по 4-й класс. Начальная школа была, одна учительница. Нина Рафаиловна Как Я помню, что я очень любил ее, и все, что она говорила, было свято. И, может быть, все, что я делал, это было связано не с тем, что я все время делал то, что мне нравится. А мне все время хотелось ее порадовать. Мне хотелось бы, чтобы она мной была довольна. И это невероятная провокация на то, что ты становишься нормальным человеком. Если ты хочешь какому-то человеку угодить, ну, доставить радость чтобы этот человек понял, что он не зря тратит на тебя время. Я думаю, что вот это самое главное. Потом, когда я стал старше, у меня были другие учителя. У меня было там... У меня два любимых учителя было в средней школе. Это учитель литературы и языка русского. Файна, Людмила Леонидна Фаянс такая. Вот, она жива. Вот, и был... Петро Никифорович. Это преподаватель физики. Потому что никто не знал. Я такой шебутной был в школе. Вот. И учительница литературы, и учитель физики. У них все был роман. Мы это видели. Я этого не слышал. Ты этого не говорил. И они воевали за меня. Потому что он уверен был, что я пойду на физмат после окончания 10 класса. А Людмила Леонидовна считала, что я пойду, я буду гуманитарием. Но она знала, что я увлекаюсь уже театром. Все, там я в студии занимался. Вот. Это два моих любимых предмета. Было литература и физика. Вот. Я выигрывал олимпиады и все. И когда я после окончания школы все-таки поехал поступать в театральное и поступил... Вот Петро Никифорович со мной не разговаривал 10 лет. 10 лет. уже. Там через 10 лет я стал достаточно известным артистом, меня знала вся страна. Он меня просил лет через 12. Он говорит, а может так и лучше. Он еще такой был очень смешной. Я помню, как он в школе говорил, тебе пара. Когда он до оценки стал. Он такой был по сегодняшнему дню такой хулиганистый. Я очень любил своих учеников. еще ну, а потом уже наступило время, когда я занимался профессией. Дальше уже мой учитель был по профессии Юрий Васильевич Катин Ярцев, которого я боготворил и боготворю. И если из меня даже не столько артист получился, а получился артист и приличный человек, то это, наверное, это мои родители, это Юрий Васильевич. Потом я всегда с гордостью говорю, и все тогда мне завидуют, один из самых великих моих учителей в том, чему учить, научить невозможно, а можно только пытаться копировать учителя, это Александр Анатольевич Уважаемые господа, дорогие коллеги, я и мои помощники счастливы приветствовать вас на туманной земле Альбионов. Your bilingual future